Доброго вечера, мы из Украины. Друзья, я продолжаю коллекцию видео с интересными фактами. И сейчас вы узнаете о американском переносном противотанковом комплексе Живелин. Сколько он стоит и как работает. Если интересно, продолжайте смотреть. И в описании будет ссылка на Patreon. Можете поддержать меня как автора канала. Даже 1 доллар очень поддержит, так как монетизации сейчас нет. И часть средств я отправляю в Харьков. Ну что, поехали? Как и в прошлом видео про Байрактар, уже успела завируситься песня и про джавелин. И джавелине, джавелине, любой джавелине. США поставляют Украине джавелин с 2019 года. Мы впервые закупили джавелин. В США это действенный для нас знаковый контракт. В переводе с английского Джевелин это копье. И Джевелин считается одним из самых современных комплексов в мире. Ракеты способны поражать как бронетехнику, так и укрепленные объекты с расстояния более чем 2 километра джавелин разрабатывался с 1986 года принят на вооружение армии в 1996 году запускаемые с плеча противотанковые ракеты комплекса джавелин оснащены инфракрасной головкой самонаведения на цель это позволяет реализовать принцип самонаведения выстрел и забыл благодаря небольшим размерам и малому весу это оружие отличается высотой Высокой мобильностью при использовании комплекс состоит из двух частей командно-пусковой блок и расходуемый выстрел командно-пусковой блок используется для поиска и идентификации целей поиск осуществляется с помощью дневного или ночного канала вне зависимости от времени суток ночной канал является основным в этом режиме производится отображение в визоре с картинки с помощью тепловизора. Для питания пускового блока используются универсальные аккумуляторные батареи. Вторая часть жевелина это ракета в герметичной пусковой трубе, включающая в себя батарею и хладоэлемент на сжиженном газе, который охлаждает головку самонаведения и препятствует ее перегреву. После выпуска ракеты она может наносить удар в двух режимах – в борт Танка – прямое попадание. И второй режим – это взлет на высоту и поражение танка прямо в люке. Там более тонкая броня с крыши. С одной стороны, это позволяет легче ее пробить кумулятивным зарядом, но с другой стороны, сокращает количество осколочного материала, уменьшая степень поражения экипажа и оборудования танка. Джевелин выигрывает в поединке с танком почти со стопроцентной вероятностью. Джевелин очень легкий. Масса комплекта, включающая в себя ракету, трубу и командно-пусковое устройство, весит всего 22 кг. 300 грамм. Стребу может вести как один человек, хотя стандартный расчет это два бойца. Длина джевелина составляет 1 метр 20 сантиметров. Можно стрелять, сидя. Лежа, стоя, с упором на что-то или без него. И можно стрелять из закрытых помещений, так как ракета выталкивается стартовым зарядом, а потом на безопасном расстоянии включается двигатель. Обычно после выстрела бойцы могут сменить позицию или произвести перезарядку. Даже в случае движения цели ракета ее преследует и благодаря тепловизору выстрелы можно проводить в любое время суток. И какая же стоимость выстрела из Жевелина? Сам командно-пусковой блок стоит порядка 150 тысяч долларов и 80 тысяч долларов выстрел. Но при стоимости танка в миллионы долларов, ну обычно до 5 миллионов, это соизмеримая цена, ведь вероятность уничтожения цели более 90%. До 2000 ракет и до 1000 пусковых блоков по открытым данным поступило в Украину с 2019 года. Хотя новые поступления ПТРК в любом случае будут засекречены в целях безопасности. Поделитесь этим видео с одним человеком, если оно вам было интересно. И поддержите наш флешмоб. Все, кто досмотрел до этого момента, начинайте свои комментарии с фразы Доброго вечера, мы из Украины. И до встречи в новом видео. Всем пока. Доброго вечера, мы из Украины.